Всем привет! Вы смотрите Универньюз в студии Анны Глазунова и так смотрите сегодня в выпуске. Ректор КФУ встретился с членами международного жюри по присуждению медалей премии Лобачевского. Школьники будут обучаться программированию в рамках проекта Яндекс-лицей. Ученые КФУ используют искусственный интеллект для увеличения добычи нефти. В Казанском федеральном университете прошла встреча ректора Ильшата Гафурова с членами международного жюри по присуждению медали и премии имени Лобачевского. Все подробности смотрите в сюжете. 4 сентября 2019 года в голубом зале главного здания КФУ состоялась встреча Ильшата Кафурова с членами международного жюри по присуждению медали и премии имени Лобачевского. В ходе беседы обсудили результаты присуждения премии 2019 года и перспективы дальнейшей работы жюри. Хочу сказать вам огромное слово благодарности за то, что вы, во-первых, дали согласие и работаете в составе нашего международного совета по... Непростым вопросом, поскольку выбирать всегда тяжелее, чем вручать. Да. Ректор КФУ также отметил, что сам факт возрождения премии Лобачевского привел к росту интереса к математическим наукам среди молодежи и как следствие к тому, что конкурсные места в Институте математики и механики имени Лобачевского КФУ стал расти. Также было отмечено увеличение числа победителей и призеров разного рода математических олимпиад и числа стобальников, стремящих поступить на профили подготовки в этой области. Мехмат стал расти, да? увеличилось число победителей разного уровня Олимпиад, в том числе и которые увеличилось количество стопальников. Самый, как мы говорим по качеству ЕГЭ, выдающийся выпускник этого года из Татарстана, который набрал почти 400 баллов по результатам четырех экзаменов, стал студентом механико-математического факультета и Узнаваемость и математиков наших, и прежде всего структуры, где они находятся, институты, стало еще лучше. Участие в встрече с ректором КФУ приняли представители жюри конкурса. Всего в состав международного жюри входит 17 ведущих ученых из России, США, Германии, Франции и Швейцарии. 3 сентября 2019 года в шоуруме Высшей школы журналистики назвали имя лауреата премии Николая Ивановича Лобачевского. Напомню, что путем тайного голосования в первом же туре 9 членов жюри присудили победу Даниэлю Вайсу, канадскому математику, специалисту в области геометрической теории групп и трех многообразий, профессору математики в университете он был в числе номинантов премии имени Лобачевского еще в 2017 году. Канадский математик Даниил Вайс – это выдающийся математик, у него замечательные достижения. В частности, он решил знаменитую проблему гипотезы Хакина. Это фактически это гипотеза, которая определяет магистральные направление развития некоторых областей математики, и поэтому его достижение имеет очень большое значение для будущего математики. Церемония вручения медалей и премии имени Лобачевского состоится 1 декабря в день рождения выдающегося математика Николая Ивановича Лобачевского. Напомню, в 2017 году лауреатом премии стал профессор Калифорнийского университета Ричард Шен, Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. Проект Яндекс.Лицей открыл набор в Татарстане для школьников, которые хотят обучаться программированию. В Татарстане будет работать 21 площадка, среди них IT-лицей КФУ. Он участвует в программе уже третий год и лицей имени Николая Лобачевского КФУ, который присоединился к проекту впервые. Более подробно мы расскажем вам в следующем сюжете. Смотрим. Проект Яндекс «Яндекс.Лицея» открыл набор на бесплатные курсы для школьников по программированию. Впервые к проекту присоединился лицей имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Отбор начинается с преподавателей. Сначала заявляется образовательная организация. И вот оба наших педагога, которые заявлялись на работу по программам Яндекс «Яндекс.Лицея», отбор прошли. С этого года мы начинаем реализацию программ в двух группах по 15 человек. Обучаться на площадке лицея смогут не только лицеисты, но и ученики других школ Казани. Занятия будут проходить во второй половине дня, каждая группа будет обучаться два раза в неделю. Курсы начнутся с 1 октября, но до этого школьникам необходимо будет пройти отбор в три этапа. Первый этап. Это заочный, он стартовал с 30 августа и продлится до 11 сентября. По итогам заочного этапа ребята будут приглашены уже на очное собеседование. Это второй этап отбора. И только в случае, если они прошли оба этапа успешно, они будут зачислены на обучение по программам Яндекс Лицея. Лицей имени Лобачевского КФУ присоединился к проекту впервые. ит лицея КФУ участвует в данной программе уже третий год компании «Яндекс», которая нам помогает в виде материалов, в виде планов уроков, в виде конторных работ, мы получаем картину того специалиста, которого ждут получается потенциальные работодатели. Проект появился в 2016 году. Он работает в России и Казахстане на 306 площадках. Это программа по обучению программирования на языке питон. То есть это базовые навыки, которые в дальнейшем могут помочь ребятам уже чувствовать себя свободно в области эти технологий. Программа реализовывается в течение двух лет для учащихся восьмых и девятых классов. Это второй год уже будет насыщена программа, более содержательная, и она касается именно создания проектов. Проекты там довольно -таки разнообразные. Вот это и бот в Телеграме, и там другие проекты, оконные приложения игры на так называемой пай называется. Да. В конце обучения все школьники получат диплом об окончании четырехмодульного двухгодичного курса Яндекс-лицей. Анна Глазунова, Ленардо Влетиаров, Александр Юдин, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета используют искусственный интеллект для увеличения добычи нефти. Метод позволяет минимизировать время обучения нейронной сети, увеличивает точность предсказаний и, самое главное, повышает качество диагностики и неисправности. Более подробно смотрите в сюжете далее. Ученые Казанского федерального университета используют искусственный интеллект для увеличения добычи нефти. Обычно для эффективного проведения добычи специалистам необходимо решить сложные задачи, связанные с устройством аналитических систем, провести многочисленные циклические расчеты. А другие этого не сделать, так как каждое месторождение – это сложнейшая система, состоящая из пластов, скважин и инфраструктурных объектов. В ней так много параметров, что справиться с этим можно только с помощью искусственного интеллекта. Когда речь идет про добычу, Углеводородов так или иначе это связано с большой инфраструктурой, это скважины, каждая скважина обеспечивает сбор информации о добыче, понятно, что процессы протекают во времени, ну и по сути каждая скважина обеспечивает накопление данных о текущем состоянии, как технического состояния, так и собственно тех процессов, которые протекают под землей непосредственно в недрах. Вот вся эта информация она и подлежит обработке на основе методов искусственного интеллекта, анализа этих данных. По сути, определяются закономерности между воздействиями, которые осуществляются извне на объект, и реакцией в виде нефтеотдачи, в виде эффективности использования и эксплуатации месторождений. В решении актуальных задач учеными КФУ предложены новые способы выбора существенных характеристик, позволяющие минимизировать время обучения нейронной сети, повысить точность предсказания и, самое главное, повысить качество диагностики неисправностей. Непосредственно для решения задачи такого интеллектуального или цифрового месторождения задача решается в рамках. Стратегическая академическая единица Эко-Нефть, которая реализуется в Казанском федеральном университете, и этот проект объединяет специалистов разных структурных подразделений, разных институтов. Зона ответственности закреплена за институтом геологии и нефтегазовых технологий. Ну, естественно, что вместе с коллегами и специалисты из Института вычислительной математики и информационных технологий, Института математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского принимают активное участие в разработке таких методов. Впрочем, это не единственный проект, в развитии которого используются методы машинного обучения. Также нефтехимики КФУ научились использовать нейросети для оптимизации процессов нефтедобычи. Проект создавался совместно со специалистами PAOTATNFT, с которыми КФУ сотрудничает уже не первый год. Такой продукт с легкостью обрабатывает огромный объем скважинных данных, начиная с этапа бурения и завершая процессом ликвидации. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть свежие выпуски «Универньюз». Еще увидимся. Пока.